И э, Техвак как раз готовит таких людей, он готовит будущих учителей труда и мастеров производственного обучения, которые придут в колледжи.